Но это, возможно, был самый странный момент за всю ночь. Многие пропустили его. Это было еще до создания союза. Первая леди и второй джентльмен приветствовали друг друга таким образом. Смотрите наверху в ложе. Я не знаю, что там происходило, но я должен вам сказать, что это горячий западный ветер. Такое иногда случалось, когда вы оба шли не тем путем. Вы оба идете одним и тем же путем. Они заперты в галерее. Хорошо для обсуждения атмосферы и реакции СМИ на состояние Союза. Кто же еще? К нам присоединяется корреспондент Fox News Рэй Монтароя, который наблюдал за реакцией весь вечер. Все в порядке, Рэй». Теперь в рамках предыгрового шоу для Государства Союза бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ставила обращение в рамку, и это потрясение, ну вот так. Да. Все, что ему нужно сделать, это рассказать историю. Джо Байден — потрясающий рассказчик. Вы сидите в овальном кабинете, экран может рассказать вам, а он может рассказывать в течение шести часов. Он должен сделать это в сегодняшней речи. Она права в том, что Байден уехал с историями Лора. Правдивы они или нет китабои. Корн-поп был плохим чуваком. Я говорю, что это отец человека, который получил широкую звезду, медаль за выдающиеся заслуги и погиб в Ираке. Мы были в предгорьях Тибета. Я был в предгорьях Гималаев вместе с Си Цзиньпином. Сегодня вечером лорд Байден рассказал несколько из этих небылиц, особенно когда предположил, что республиканцы хотят, чтобы программа Медекэр и социальное обеспечение закатились или закончились. Некоторые республиканцы хотят, чтобы программа Медекэр и социальное обеспечение закатились. Я не говорю, что это большинство. Позвольте мне дать вам совет. Любой, кто сомневается в этом, свяжитесь с моим офисом. Я дам вам копию. Я дам вам копию предложения. Это означает, что Конгресс не голосует. Я рад его видеть. Скажу вам, мне нравится обращение. Да, я думаю, он имеет в виду беседу. Но вы знаете, Лора, вы не можете нападать на большинство членов Палаты представителей, Лгать об их позициях не только по социальному обеспечению, но и по охране границ. О чем Байден сегодня вечером пытался заявить, что он был стражем границы и каким-то образом республиканцы мешали ему это сделать. Конечно, они отреагируют. И я слышал, как сегодня вечером некоторые СМИ говорили, что этому не хватает приличий. Когда вы лжете большинству, ожидайте, что они ответят вам тем же. Реакция широких средств массовой информации тоже была потрясающей, не так ли? Но похоже, сегодня вечером все много рассказывают историй. Я скажу. Те, кто был неуправляем, кричая издеваться издеваясь над президентом, не только выставили себя в дурном свете, они действительно дали ему возможность выглядеть энергичным. Сверхспособность президента Байдена в том, что он обычный человек. Но это было сделано с большой энергией и большим темпом. Вот тут и важен опыт. Для этого потребовался весь опыт в мире и его комфорт в этой комнате. Байден производит впечатление человека, который получает удовольствие и у которого есть энергия, чтобы быть на этой работе ради другого. Пока ему не перевалят за 80. Сегодня вечером он был так резок, как только мог. Я думал, что он проделал отличную работу. Президент Байден действительно кажется воодушевленным после своего выступления. Воодушевился. Что они смотрели? Я не знаю, но энергичные, энергичные и резкий были наиболее употребляемыми терминами сегодня вечером в реакции. Лаура, был момент, когда он продолжал выкрикивать риторические вопросы самому себе. О чем вы говорите? Я лидер, который поменялся местами с Си Цзиньпином. Назовите меня лидером. Я мог бы назвать нескольких. Артега, Ким Чен Ын, Трюдо, они все поменялись местами. Тогда он сказал, где написано, что Америка не может производить свои собственные вещи. Где это написано? Кто сказал, что что-то написано? О чем он говорит? Но я не знаю, какую речь они смотрели, но если он такой энергичный, резкий и увлеченный, я думаю, люди должны прийти к собственному мнению. Я позволю вам посмотреть моменты речи, которые мы сняли. Смотрите. Я хочу выразить особую признательность тому, кто, как я думаю, будет считаться величайшим оратором в истории Палаты представителей. Такие проекты, как бренд, тратил мост в Кентукки вон там. Если вы попытаетесь что-нибудь сделать, чтобы повысить стоимость рабочих мест в президиуме, я наложу на это вето. Помогая жертвам обнажить токсичные ожоговые ямы. Некоторые из моих друзей-республиканцев хотят взять экономику в заложники. Я понимаю. О боже мой, у него был припев на протяжении всей этой вещи. Он сказал, что мы должны закончить работу. Но после просмотра этого, это работа со снегом или работа топором? Или? А. Работа? Вы не совсем уверены. Но это не работает. Так что все эти крики энергичные и энергичные поступи, если вы не можете четко сформулировать то, что пытаетесь донести до американского народа, это не очень хорошее начало. Я тоже закончила эту работу. Он даже не перезвонил федеральным работникам. Они все еще не работают. Кто на работе? Я скажу вам одну вещь. По крайней мере, они знали, где находятся выходы, а это больше, чем я могу сказать о бедном Джо Байдене, когда речь закончилась, он указывал в обе стороны. Он не совсем был уверен, куда идти. Это могло бы стать аллегорией на всю ночь. Я не знаю, куда идти. И именно поэтому, кстати, около 67% избирателей очень обеспокоены тем, что он снова будет баллотироваться. 67%. Вы думаете, он бежит? Все сегодня вечером абсолютно точно это подтверждают. Я не думаю, что у них есть кто-то еще, кто мог бы собраться вместе. Они застрялись. Ним. Они застряли с ним, и если Трамп баллотируется, они считают, что он лучший кандидат, чтобы победить его снова.